Расскажите, что вы думаете о президенте Республики Беларусь Спасибо, ну что я думаю, что он диктатор Я думаю, я всегда в общем так думал Но может быть, он лайтовый среди всех диктаторов, самый, самый так сказать, мягкий да, вариант. Но ну, от этого же диктатура не становится более приятной, тем более, которая длится столько лет. Ну ладно, диктатура там, 5 лет, 10 лет, люди как-то могут потерпеть. Но когда она всю жизнь диктатура, этого терпеть никто не будет, кончится это очень приятно. Противное. Если вы помните, Каддафи, он деньги людям раздавал. Это же не Путин какой-то сраный. Да? Как у Каддафи бюджет распределялся, знаете, то есть были районы. Но ну, фактически район это квартал. Там был совет района этого квартала. И деньги, которые получали от нефтедобычи и продажи нефти, делили на этих. На эти районы, да, то есть Непосредственно люди получали Нефтяные выплаты В общем-то люди в Ливии очень хорошо жили Если вы посмотрите по тем временам На душу населения Очень серьезные, да, средства Представить, я помню Что-то прям как в очень серьезных Развитых странах Ну надо посмотреть, чтобы сейчас лишним не наболтать Да, потому что память подводит иногда Но люди жили неплохо и тем не менее, так они затрахались с этим Каддафи, что в конце концов вышли. Да? Почему? Потому что ну, эффект усталости, диктатура, она утомляет. Утомляет. То есть, человек – существо политическое. Это можно назвать цитатой сегодняшнего дня «человек – существо политическое». И он должен участвовать в политике. Это его даже не обязанность, не долг. Это его естественная потребность. Он взаимодействует, социально взаимодействует. А социальной жизни это и есть политика. Поэтому он не может не участвовать в политике, если он является социальным существом. Поэтому это не, не право его, это естественная потребность участвовать в политике, а диктаторы это забывают. И поэтому оказывается на штыке, да, в попуем штык иногда втыкают, да, иногда еще хуже что-нибудь.